Июнь, центр Европы и молодой независимой республики, раннее солнечное утро, обычный дворик с вишневым деревом, обычный городок БК, где кажется не происходит ничего. Но там-то все и началось. После конфликта двух непримиримых соседей происходит невероятное. Прошлое и настоящее встречаются друг с другом и оказываются запертыми между двух домов и двух времен. Об этом узнают не только жители двора, но спецслужбы страны и лучшей разведки мира. Спецагент уже в городе. Первыми вычисляют аномалию ученые университета, включая всемирно известного метеоролога. Всего за один день, который вполне может стать последним, заклятые друзья и соседи, встретившие самих себя четверть вековой давности, до конца дня должны ответить на вопросы жизни и смерти. И обязательно найти причину явления, способного изменить историю города и мира. Читайте в новой книге Игоря Полякова «Местечковая история». «Местечковая история». «Местечковая история». Мистечковая история.